Добрый день! с вами Дмитрий Рудых. В этом видео покажу, каким образом можно за одну-две минуты найти реквизиты для уплаты государственной пошлины. В частности, реквизиты налогового органа для уплаты госпошлины, например, за регистрацию индивидуального предпринимателя, юридического лица, либо за получение сведений из единых государственных реестров. Для этого нам понадобится официальный сайт Федеральной налоговой службы налог.ру. Заходим на данный сайт и выбираем раздел, например, индивидуальный предприниматель, либо юридические лица это не принципиально опускаемся ниже и в разделе справа электронные сервисы находим вкладку уплата государственной пошлины кликаем на нее в открывшемся окне мы видим разные виды платежей для уплаты госпошлины для получения разных юридических результатов например первое это госпошлина за регистрацию юридического лица госпошлина за регистрацию индивидуального предпринимателя можно оплачивать госпошлину за повторную выдачу свидетельства постановки на налоговый учет. Также есть возможность оплаты госпошлины за предоставление сведений из реестра, в частности, из единого государственного реестра юридических лиц и из такого же реестра индивидуальных предпринимателей. Также можно получать информацию из реестра о дисквалифицированных лицах госпошлина за аккредитацию филиалов и также есть возможность оплаты госпошлины за предоставление сведений из государственного адресного реестра в данном видео я покажу пример оплаты госпошлины за регистрацию индивидуального предпринимателя для этого кликаем на гос... регистрацию индивидуального предпринимателя открывается вот такой список и нам необходимо выбрать платеж который мы будем осуществлять всего здесь представлено три вида платежей это платежи за регистрацию в качестве ип за регистрацию прекращения ИП и за повторную выдачу свидетельства. Важно, на что обратить внимание. Есть виды платежей, которые осуществляются, например, за регистрацию при подаче заявления непосредственно в налоговый орган. То есть, если вы делаете платеж по вот этим реквизитам, по данному чеку, то вы должны подать документы непосредственно в налоговый орган. Если вы хотите зарегистрировать ИП, но при этом подавать документы планируете через многофункциональные центры, то, соответственно, нужно ставить чекбокс сюда и производить оплату той же суммы, но уже именно по вот данному виду оплаты госпошлины. Несмотря на то, что сумма одинакова, платежи эти будут считаться разными, поскольку у них разный код бюджетной классификации, то есть разные КБК. Вот Если эти номера сравнить, они у них разные. Поэтому будьте внимательны и не ошибитесь в правильном выборе соответствующего направления для платежа. Поскольку я обычно подаю документы напрямую в налоговый орган, минуем МФЦ, потому что это дополнительный посредник, который съедает время для регистрации. Поэтому выбираем, ставим первый чекс -бокс. Это государственная регистрация в качестве физлица, в качестве ИП. Опускаемся ниже, кликаем «Далее». Для оформления квитанции необходимо заполнить ННН плательщика, в данном случае это будет сам индивидуальный предприниматель, его фамилия, имя, отчество и выбрать адрес места жительства. Я заполнил данные вымышленного персонажа, указал его ННН, фамилия, имя, отчество. Для выбора адреса места жительства кликаем сюда и в всплывающем окне будем выбирать его место жительства. Вначале нам нужно выбрать субъект федерации, допустим он будет жить где-нибудь у нас в Москве. Выберем какую-нибудь улицу. Из выпадающего списка указываем дом и квартиру. Проверяем и кликаем ОК. Адрес у нас автоматически установился в этой строке. Переходим к следующему шагу. На следующем шаге нам нужно проверить все данные, которые мы ввели. Соответственно, оплачиваем госпошлину, сумма, введенные данные плательщика. Если все правильно, кликаем оплатить. Опускаемся ниже и для того, чтобы сформировать квитанцию, нам необходимо выбрать способ оплаты. Как правило, выбираем наличный платеж, опускаемся еще ниже и кликаем сформировать платежный документ. Система выдает нам вот такую вот квитанцию в виде файла PDF которым заполнены все наши данные и автоматически подставлены реквизиты налогового органа, в который нужно соответственно производить платеж. Теперь остается только данную квитанцию распечатать, прийти в ближайшее отделение Сбербанка и ничего не заполняя, подать эту квитанцию, и произвести платеж. Вот таким образом... Буквально в течение 1-2 минут, не вставая из любимого кресла, можно сформировать платежную квитанцию для оплаты госпоштаны для любых из вышеперечисленных регистрационных действий. На этом у меня все. Используйте полезные возможности, чтобы сделать свою жизнь более проще и легче. Увидимся в следующем видео.